Marty…. Objection! Как? Как? Нет. Думаю, сейчас... Надеру я кому-то задницу! Мне О, нужно на кого-то повесить эту бандану. Я знаю! Ай он дай. подойдет. Часики. Да, Нагрозить Адвокат защиты. Меня зовут Наруто. Нарухадоровичи. Наримитвриевичи. Я адвокат новичок, получивший свой значок три месяца назад. назад. Значок и сегодня. Я впервые буду защищать чудовека зали суда. Первоклассник адвокат. твою мать! Здание соца. Эпизод первый. Первый прихор Йовой поворот в деле. Элиле. Зал ожидания номер два. 26 марта 9. Глава Ясаты а Опаздываешь, Простите! Светишь, э, э, лампу бери. What? What? 26 марта, территориальный сус. Это мой клиент. Ярик. Он был моим лучшим Доктор. другом. Наруто. Я не пределах. Подалать ручку, отвали. Я знаю Покристос. и не верю тебе. Э -э -э. Здравствуйте, прошу садиться. Слово предоставляется прокурору Аучи. гаучи Мучи. Обвинение желает подсудимого. Скажи-ка, а сколько ты садишь? Откуда я знаю? Смотри в глаза. Кстати, скажи, посещал ли ты Пасхушку? Ну, может, нет, а может и да, а может и... Память отшибла. Тогда обвинение желает свидетеля. Свидетеля? Свидетеля. Добрый день. Свидетель? На да, серьезно. Что вы видели в неньчество? В тот день, день я находился в жилом комплексе, чтобы продать подписки. И тут я увидел растерянного мужчину, поспешно покидающего квартиру. И это был вот этот мужчина. Я твой рот топтал. Итак, в показаниях свидетелей есть существенное противоречие. Да. И в чем именно? Опять! А? Ну это. Я Если повернуть ему шею, то он слух произнесет время. Чего дикать? Звучил да? Женщина сказать ебок? Господин Емакно, утверждаю, что вы. В своих показаниях вы заявили. Я не вошел внутрь, так как. Но вы могли узнать, что это русы, только войдя в квартиру убитой. Именно. Вы смогли услышать часы, войдя в квартиру. И используя их для убийства жертвы. Такого вы не ожидали. Или я ошибаюсь? Что вы скажете? Я, я никогда. На этом перекрестный допрос. Опять? Протестую. Нихуя! Причина, по которой часы отставали на два часа, находится здесь. Я оштрафую вас на тысячу рублей. Я забыл свой велосипед после здания суда! Увидимся позже! Так, нахуй этот пакур, я наруто не в I don't think you have any idea.